Друзья. в этом году наш город попал под проект реконструкции дорог. Именно поэтому мы решили пофантазировать и представим себе общий сбор проспектов всего города. Значит так, а вот тебе ямы, а вот тебе фуры и две кошки на А-а-а! Может, хватит? Уже я и так всю щебенку проиграл. Это еще мы с тобой в бокер не играли. Нормальненько. Смотрите, кто идет. Это же сам Московский проспект. Так, так еще и с девчонками. А раньше они со мной тусовались. Надо заведевать же, ну е-пое. Спасибо. Ребята, ну посмотрите, какое тебе новенькие, чистенькие, гладенькие. И посмотрите сюда. Что это? Это новые камеры. Кстати, Суепике, хочешь подарил? Поверь мне, здесь этого никто не хочет. Московский, а ты знаешь, что про тебя вчелны онлайн жители пишут? Ну и что же? Возника спал воды до все спят, сестра, от А дальше что? И команды зрещения едут без конца. Что за наслаждение от три утра? Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, Кстати, Мира, тебе походу скоро закрывать будем. А что случилось? -то? Там ненадолго, просто Путин на два часа на команд приезжает. А, я не могу. Я да. могу. Да, тебе вообще по документам в этом городе нет. Ладно, ребят, давайте готовьтесь, я пошел. Чулман, а, Чулман, а чего у тебя такие лежачие полицейские не госту? «Мне нравится! а то не гоняют! Зато не гоняют!» «Эй, <мес> это сейчас что было?» «Вы что, не знаете? Это же дорогу до цыганского добротек!» <мес> «А почему на половину пути развернулись?» «Ну так решили не достраивать!» Давно хотел спросить, а как тебе вообще строили? Легко. И на Успокойся, все еще... поняли, даром, даром, даром! Даром! Сейчас, что поняли. уже. да, да. Да, Здорово, Это да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, А скажи нам, а почему у тебя одна сторона такая ровная и гладкая, а вторая вся вся в ухабах-то в кочках? Я всегда такая, и стали городская, и стали федеральная. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Дорогие друзья, почему вы показали этот номер? Ну согласитесь, ведь с каждым годом в Чулак дороги становятся все лучше и лучше. Ну и за это ему большое спасибо. Венера, ну он тебя так не услышит, тут погромче надо. Спасибо!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 ДОДО пицца это необычная сеть пиццерий. Доставим пиццу за 60 минут или пицца бесплатно. 8 333 0060. Звонок бесплатный.